Всем привет! Отвечу на несколько вопросов, которые вы регулярно задаете. Если я совсем новичок в социальных сетях, стоит ли мне идти на обучение? Конечно, да, потому что я и моя команда, мы уже прошли данное обучение, вы увидели какие результаты, каждый день вы можете абсолютно легко находить с себе партнеров в команду одного-двух людей и более, и даже если вы совсем не разбираетесь сейчас в ВКонтакте, в Телеграме, благодаря курсу у вас будут прям пошаговые, короткие практические уроки. И вы делаете в формате «посмотрели, применили». То есть это как пошаговая инструкция, как рекрутировать сейчас в самых актуальных социальных сетях. Тем более ВКонтакте и Телеграм – это то место, где нужно обучаться рекрутингу именно сейчас. Потому что если вы это сделаете сейчас, вы сможете занять там топовые позиции, и тогда вы будете расти намного быстрее. Поэтому не переживайте, если вам кажется, что вы не справитесь. Благодаря поддержке куратором вы легко со всем справитесь. Давайте разберем, кому вообще подходит а, данное обучение. Данный курс построен таким образом, что он закрывает абсолютно все ваши вопросы по рекрутированию. То есть, если у вас была задача, как начать сейчас в этих условиях рекрутировать минимум одного-двух новичков в день, этот курс для вас. Если говорить в целом, да, для кого все-таки данное обучение. Первое, это для тех людей, кто устал от спама от рассылок и хочет самые актуальные самые результативные методы работы чтобы люди сами писали и хотели присоединиться в вашу команду чтобы освоить сейчас самые актуальные социальные сети это вконтакте это telegram и сделать это действительно рычагом для роста уже этим летом также для тех людей кто хочет перейти из инстаграма рекрутинг вконтакте telegram но пока не знает как это сделать и для тех у кого в целом все в порядке но нужно а, больше все-таки рекрутинга для того, чтобы команда быстрее росла. Вопрос, который задают очень много людей, это как проходит само обучение и сколько времени потребуется для его изучения. Сам курс устроен очень удобным способом. Во-первых, вы не привязаны ко времени, вы можете смотреть его в любое удобное для вас время. Каждый урок – это ответ на вопрос, что и как делать для того, чтобы вы получили результат. Это не просто какая-то лекция или теория. Все уроки – это практика. К каждому уроку у вас идет дополнительный материал в виде таблиц, чек-листов, шаблонов сообщений и так далее. То есть, по сути, это полностью практический курс по рекрутированию с нуля. Как вы его проходите? Вы проходите уроки в любое удобное для вас время. Вы можете отправлять ваши домашние задания для проверки кураторов и получать от них обратную связь. Если у вас что-либо не получается, есть чат, где вы сможете задать в любое время свой вопрос и абсолютно во всем разобраться благодаря вот технической поддержке команде «Век роста».